Здравствуйте, друзья! В первую очередь, я хочу выразить вам свою благодарность, потому что я получил очень много эмоциональных отзывов на предыдущие видео из цикла «Почему подруга не психолог?». И Мне очень приятно осознавать, что эта информация полезна для вас и вы узнаете из этих видео нечто новое, о чем не знали, еще не догадывались. Я получаю такие сообщения. Так вот зачем психолог, так вот почему у меня не получается с этой целью, так вот почему я не могу э, воплотить свою мечту, теперь я понял, что мне мешает, вот как на самом деле должен выглядеть визит к психологу и так далее. И примерно такие послания я получал всю прошлую неделю и знаю, что некоторые из вас сразу стали бомбить своих родных знакомых этими видео, чтобы они наконец-то поняли что им давно нужно пойти к психологу. И я рад, что у вас начинает формироваться представление о том, в чем и как может помочь психолог. Но я сразу хотел бы обратить ваше внимание на то, что то, что я рассказываю, это всего лишь модель, одна из многих. И существуют различные направления психологии, существуют различные школы психотерапии, существуют различные методы групповые, индивидуальные с домашними заданиями, без телесными практиками и в состоянии полной мышечной релаксации и так далее. Но сама идея трансформации психики, сам алгоритм изменения отношения к себе, к другим, к миру, в котором живет клиент, он примерно такой. И кроме того, вся необходимая работа, которая поспособствует изменениям в психике и жизни клиента может занять и одно занятие, и год регулярных встреч, Все очень и очень индивидуально. Поэтому для студента, для начинающего психолога, для клиента алгоритм, который я озвучиваю, может стать бесценной шпаргалкой, по которой можно сразу начинать работать. Но не стоит выискивать несоответствия в работе различных психологов, которые делают совсем не так, как я описываю. То понимание, которое у вас возникает, оно только для вас и оно подскажет вам, к какому специалисту необходимо обратиться для устранения тех или иных проблем и для решения тех или иных задач. Как я уже говорил в прошлом видео, для достижения любой цели необходимы готовность к достижению цели и наличие самой цели. И, казалось бы, говори, здесь особо не о чем называй любую мечту, вот тебе и цель, или наоборот, назови любую проблему, и тогда устранение этой проблемы — это и есть цель. А на самом деле все не совсем так, потому что, например, наш воображаемый клиент мог бы озвучить свою цель как «достало меня одиночество, не хочу быть один» или же не хочу болеть постоянно, или же хочу зарабатывать больше, хочу, чтобы меня не доставали родные и друзья, хочу другую работу. И тут психолог должен сообщить клиенту, что такие плохо сформулированные цели, вернее, даже очень плохо сформулированные цели не приведут ни к чему хорошему. Фактически, в отличие от подруги, психолог снова должен раскритиковать мечты и желания клиента. Потому что в лучшем случае они не приведут никуда, а в худшем совсем не туда, куда хотелось бы. Почему же такие формулировки бессмысленные и почему они могут быть даже опасны? Ну, давайте вообразим самое легкое, самое быстрое, самое легко воплотимое решение каждой из них. Не хочу быть один. Хорошо? Найдешь котенка в подъезде, возле своей двери и вот ты уже не один. Не хочу болеть. Окей, простейшее и скорейшее решение это смерть. Хочу зарабатывать больше. Окей, увольняется ваш коллега, вы берете на себя часть его обязанностей и да, конечно, получаете доплату. Хочу, чтобы меня не доставали. Окей, запой, отсутствие денег. Больница. И самое простое, которое случается просто ежедневно со многими людьми потеря мобильного телефона. Хочу другую работу. Начальник, улыбаясь, благодарит вас за проделанную работу и сообщает о том, что компания больше не нуждается в ваших услугах. Цели были достигнуты? Да. Хорошо на душе, не очень. Как же правильно сформулировать цель, чтобы ее достижение не добавило проблем, а сделала жизнь гармоничной и счастливой? В первую очередь для этого следует не уходить от проблемы, а стремиться к цели по принципу покупки билета. То есть, обращаясь в железнодорожную или в Авиакассу, мы просим продать билет не из Киева, а в Одессу. И этот принцип должен быть очень понятен тем, кто водит машину и пользуется навигатором, потому что в этом случае нам важнее не из какого города мы уезжаем, а в какой стремимся попасть, и пути автоматически прокладываются. Точно так же автоматически наше подсознание находит пути для достижения целей и решения поставленных задач. Поэтому Необходимо четко представлять ту цель, которую хочется достичь, ту мечту, которую хочется воплотить и желание, которое хочется осуществить. И поэтому психолог должен задать клиенту вопрос, как выглядит ваша цель или мечта? Например, человек, который нужен нашей клиентке, скорее всего имеет определенный рост, вес, цвет глаз, цвет волос имеет определенное образование, специальность, определенные религиозные и политические убеждения. Если же это автомобиль, какая марка, какой год выпуска, какой цвет, звук, запах, стоимость, где продается эта машина? Говоря о зарплате, в первую очередь интересует необходимая сумма за определенный период Ну и, конечно же, каким трудом она достается. Психолог уточняет место, где желательно эту цель осуществить, в каком городе, в каком офисе, в какой, возможно, даже другой стране. Психолог рекомендует задаться вопросом, с кем осуществление этой мечты желательно? С соседом-алкоголиком? С родными? С высококвалифицированными специалистами? Далее психолог спрашивает, а как окружающие и наблюдающие со стороны люди? поймут, что ваша цель осуществилась, как вы будете выглядеть, как вы будете сочетаться рядом со своей мечтой, что люди в этот момент подумают, что они поймут. И обязательно надо выяснить, что или кто может помочь в достижении этой цели, этой мечты, что может пригодиться, посредством чего можно добиться, какими путями можно достичь эту цель. И снова психолог должен отличиться от подруги и поставить под сомнение затею клиента и должен уточнить у него, а существуют ли вообще люди, которые смогли реализовать мечту, точно такую же, как ваша. Если таких людей нет, то вполне возможно, что мечта клиента — это просто бред сумасшедшего. Раз до него никто не смог ее воплотить и реализовать, то есть вероятность, что она неосуществима. Если такие люди существуют, то что же им помогло реализовать подобную мечту? Видимо, какие-то таланты, какие-то способности, возможности. Если у клиента нет таких возможностей и способностей, то какими другими он сможет их заменить и компенсировать? И тогда это, скорее всего, приведет к достижению цели и воплощению мечты. И, конечно, самое главное, о чем должен спросить психолог, а как же вы будете применять и использовать достигнутую цель и воплощенную мечту в вашей жизни? Какие ответы он может услышать? С любимым человеком поставим штампик и будем ходить на каток, в кино и в театр. В новой машине с наслаждением я буду ездить на работу и в поездки по городам страны в выходные дни. Я зарабатываю в просторном, светлом офисе, зарабатываю умственным трудом и часть денег трачу на красивую одежду, часть на путешествия, часть откладываю э, в тумбочку и часть инвестирую. К счастью, то, что не позволено ни одной подруге, а именно лезть в душу, позволено психологу, и он должен помочь клиенту ответить на все эти вопросы и сформировать совершенно... Ясные, четкие, понятные, вообразимые образы этой цели, этой мечты и реализуемые пути ее достижения. Что выяснится в процессе этой работы? Фактически клиент должен с помощью психолога создать мысленный фильм о самой цели и о путях ее достижения и о необходимых для ее достижения ресурсах. И, конечно же, финальный кадр ⁇ это обладание целью и получение от этого какого-либо удовлетворения, то есть то, ради чего это все и делается. Из этого фильма мы узнаем, что самая большая разница между клиентом сегодняшним и клиентом, достигшим цель, заключается в его поведении. То есть сегодняшний клиент хочет больше на словах, а тот, который... Клиент, который добился своего, он действовал. То есть ключевые перемены заключаются именно в поведении, то есть в конкретных действиях. Когда все эти образы сформированы, последовательности действий разработаны, пути достижения проложены в воображении сознательного ума, тогда психолог должен помочь клиенту донести и передать всю эту информацию подсознанию. Для этого используются различные психотехнологии, техники, приемы, методики и даже домашние задания. И тогда бессознательная часть разума воспримет эту цель как желанную и достижимую, а пути как реалистичные и выполнимые, и приступит к ее воплощению и осуществлению. Если вам интересно, то о чем я рассказываю, если для вас открывается что-то новое. Если вы получаете ту информацию, которой раньше не было в вашем сознании и как-то открывается завеса, кто такой психолог и зачем он нужен, я хочу напомнить вам, что если вы хотите виртуально пройти весь путь с нашим клиентом до последнего визита и узнать, что же на самом деле делает профессиональный психолог со своим клиентом, то прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все последующие видео из серии «Почему подруга не психолог» и до встречи в следующем видео.